Как вы знаете, я с единомышленниками хотим участвовать в этих выборах и формируем сообщество людей, которые хотят действовать, в рамках которого мы организуем наблюдательный полк, который будет иметь цель провести честные и свободные выборы, без фальсификации. До последнего дня регистрации в наблюдателе осталось 33 дня, и нам нужна ваша помощь. Вступайте в наше сообщество. Для этого надо связаться с нами. Сделать это можно через личные соцсети активистов или общий аккаунт «Твой выбор». Ссылки в описании. Чтобы повлиять на результат этих выборов и сделать нашу жизнь хоть немного лучше, простого похода и голосования на избирательном участке мало. Нам нужно проконтролировать, чтобы на всех 234 избирательных участках Калмыкии наши голоса были честны и точно подсчитаны, и результат не оказался сфальсифицированным. Для этого нам нужно минимум 3 человека на участок. Голосование проходит с 8 утра до 8 вечера и наша задача организовать наблюдение за стационарной орной и переносной. Это 2 человека. Потому что голосование и помещение происходит параллельно. И возможность подмены наблюдателя за стационарной одной, так как голосование идет 12 часов. И того, чтобы укомплектовать все избирательные участки в Калмыке, нужно 702 наблюдателя чтобы организовать весь этот процесс, нужны еще люди, которые будут помогать в осуществлении организации наблюдения. Во время голосования будет функционировать ситуационный центр, который в режиме реального времени будет отслеживать ход наблюдения за выборами, оказывать поддержку наблюдателя, решать все возникающие проблемы, реагировать на случаи фальсификации. В центр будет стекаться вся информация о ситуации на участках по всей Калмыкии. Для этого нам понадобится помощь всех тех, кто может хоть чем-то помочь. Нам нужны юристы, которые могли бы оказать юридическую поддержку наблюдателю по месту в случае вскрытия факта фальсификации на участке. Водители с машины, которые могли бы помочь наблюдателю преследовать за переносной урной во время голосования вне помещения. Волонтеры, которые могут просто оказать минимальную помощь, например, принести зарядку наблюдателю либо обед на участок. И чтобы успеть собрать нужное количество наблюдателей, нам каждый день нужно увеличивать команду на 30 человек. Вообще это полезное дело. Лично наша команда убеждена, что путь к расцветанию нашей Калмыки лежит через вовлечение каждого гражданина в политическую жизнь республики. То есть участие во всех выборах, и вы можете сделать реально что-то полезное для Калмыки. Также это возможность войти в сообщество людей, которые готовы не просто рассуждать о том, как все плохо, а предлагать конкретные решения и действовать. В нашей команде всегда проводятся дискуссии о том, как двигаться и куда, и каким образом это делать. Вы можете поделиться и своими мыслями, прокачать навыки выступления на публику, коммуникации. Возможно, именно ваши идеи окажутся тем, что наша команда, включая вас, реализует на практике. Не переживайте, у вас все получится. Опыт не нужен. У нас есть крутые тренинги и поддержка штаба. Мы всему вас научим. Так что записывайтесь прямо сейчас по ссылкам в описании. И, и друзьям и знакомым, которые хотят сделать что-то для своей родной республики, тоже расскажите и пришлите эти ссылки. Людей нужно много. В общем, пишите, познакомимся. До встречи в нашем сообществе. меня зовут Чучеев Иван, и мне не безразлично будущее моего народа. Я призываю всех воспользоваться своим правом и принять участие в выборах Государственной Думы РФ.